мы тоже с вами закрыли может быть не навсегда mm -hmm. и сейчас я хочу действительно ответить на ваши вопросы если они есть что-то рассказать да если вам интересно о себе или о чем-то еще о чем-то другом о чем я могу сказать есть ли вопросы у вас ко мне mm -hmm. да. Юля, а вы расстались с виолончели, Нет, поскольку музыкальное училище... Да, музыкальное училище, потом университет, да, как журналист. Я закончила музыка... Казанского музыкального училище по классу виолончели и долгое время не играла. Вернее, сначала я играла в любительском оркестре, это было в общем, забавно, потому что оркестр у меня... Когда учился в университете, оркестр у меня был в, ну, как сказать, в другом месте, не в университете, а после учебы я сразу после второй смены шла на учебу. А училась я в высотном здании на тринадцатом этаже. В лифт первокурсников не пускали никогда. Я с флейтой на тринадцатый этаж. Сейчас представить сложность флейтой обратно. В общем, играла в оркестре одно время долго, недолго. Потом был длительный перерыв. Потом была замечательная история, когда у меня родилась дочь, ей было лет восемь, наверное, девять. Она у меня поиграя на виолончель, поиграя, сама садилась, что-то пыталась. Я, ну, в общем, не хотела, и уже не могу, и, в общем, как-то не умею, доставала такие вилончель. И однажды, что-то так воодушевившись, играю, что-то так нехорошо хорошо э -э, стало. И я говорю, Соня, Сонь, дочь моя, давай мы сделаем концерт, я буду играть на виолончели, мама Ферузы будет играть на скрипке, это мама одноклассницы, и мама Рафаэля будет играть на фортепиано. Три вот такой, у нас все вот такие родители в классе были. Я говорю, давай сделаем такой концерт. Соня у посмотрела, говорит." Я думаю, что на этот концерт приду я ферузай Рафаэль. <сif> <сif> Мой энтузиазм так <П> погас. И опять я в общем забросила это дело. Но через некоторое время у меня в Казани идет цикл концертов «Герои моего романса». Уже вот, по-моему, пятый или шестой сезон, я сбила со счету. Это четыре концерта в сезон, обычно бывает, или пять, когда я готовлю программу, посвященную или композитору, или поэту, или исполнителю какому-то, который не только в жанре романсы и песни сыграли большую роль, но и для меня лично. И... В частности, один из концертов был посвящен татарскому композитору Рустему Яхину. Это, я считаю, ну, великий татарский композитор, действительно, который сумел татарскую музыку поднять на просто ну, мировой уровень, безусловно. Так вот, а я училище заканчивала с его произведением. И такая мысль у меня, достану-ка я велончель и вот сыграю-ка я. Яхина она, там, достала, занималась, сыграла, сыграла, правда, так себе. В общем, но даже мы потом, когда у нас у, нас у каждого концерта есть видеоверсия, они все на сайте есть у меня, потом даже этот номер волончельный мы переписали отдельно, встретились с, с пианисткой Маргаритой Коварской, встретились записали. Ну вот такое начало было положено. Потом был квартет, мы собрались вот такие четыре мы, которые вот когда-то чего-то учились, но сейчас уже перестали, и даже мы стали собираться в музей Боротынского, о котором мы вам рассказывали, даже назвались Боротынский квартет, так красиво, но грянула пандемия, в общем, и мы расстались, теперь уже пока еще никак не собрались, теперь у нас ушла артистка, ушла, как бы скрипачка поменялась, уже вторая, ну, в общем, вот какая-то пока еще нет, я надеюсь, что это будет в моей жизни еще виолончель, еще в одной программе, когда речь о Шуберте и Шумане, я тоже там играла на виолончели, в общем, вот как-то вот так эпизодически, периодически достаю. Просто сейчас уже такая, говорят, мастерства, там, не, не, не пропьешь, да? Ну, в смысле, не то, чтобы я его пропила, но, в смысле, пропьешь, годы идут, никуда не денешься. Уже знаю, как, как надо играть, но уже не получать. То есть занятия, конечно, занятия. говорил один, по-моему, это говорил. Нет, Растропович. Если я не занимаюсь один день, замечаю я, если не занимаюсь два дня, замечаю друзья, если они не, замечают, не занимаются три дня, замечает публика. Это Также... какой Нет, это — Это пианист какой-то сказал. — Нет, это виолончелист сказал. — Ну, видимо, они все об этом говорили. Это только подтверждает эту мысль, что, в общем, не заниматься нельзя, и поэтому, конечно, уходит. Но хочется, правда, виолончели я люблю как инструменты, как воспоминания, и поэтому... Но у меня в виолончели гитара слились в другую сторону. Я сейчас иногда играю на бас гитаре, mm -hmm. и вот сейчас будет э, юбилей группы Лен Шпигель. Э, mm -hmm. Это казанская легендарная группа бард-рок-фолк. В общем, вот такая она когда-то гремела и когда-то. в 40 лет уже этой группе будет отмечаться. Я вот когда-то давно играла вот 30 лет назад на виолончели в этой группе, а последние год, уже лет 2, 15 Какие-то цифры, какие-то невозможно. А, да, я уже играю на бас-гитаре. Мы собираемся не часто, но вот сейчас юбилейный концерт, таншлак, все милиты пророды, все скучают, все хотят в Вот 20 числа будет концерт, и там я буду играть на бас-гитаре. А еще в этом году а, сбылась моя мечта на Грушинском фестивале, на, на втором Грушинском, Августовском. А, я давно хотела. Андрея Козловского, знаете, да, да. вот была моя мечта поиграть с Андрюшей на басу его песни. И, в общем, она сбылась на сейшене ночью, ночью ночной. Концерты, я на бассузан сказки. Да, это было хорошо. Ну, в смысле, это было мне хорошо, я не знаю, как было снаружи, но мне было хорошо. Никто не записал. Представляете, нет, никто не записал, никто не включил, никто не. В самом себе был в таком шоке. Но не важно. В общем, так что вот такая моя басовая сущность, она вот в такую в такую вылилась историю баз гитары В общем, вот как-то так. Есть ли еще вопросы? Да, скажите, а вы грузинские песни? А, да, есть одна грузинская песня у меня в репертуаре. Спеть? Mm -hmm. mm -hmm. Да. Попробую.